Всем привет, друзья! Наверное, ни для кого не секрет, что я сейчас живу на юге. И многие у меня спрашивают, чем ты там занимаешься, как ты зарабатываешь деньги. Вот про один из способов сегодня я хочу вам рассказать. Это приложение такое Letyshop. Очень хорошее, рекомендую, кстати, всем установить. Здесь дается скидка, неважно, где ты покупаешь еще дополнительно, если ты покупаешь через это приложение. Вот. Как я зарабатываю на этом? Я создал себе в, раз, в разных соцсетях группы. Да, вот, допустим, товары со скидкой Алиэкспресс и да, У меня 2000 участников. Вот моя группа. Здесь разные товары. Как человек заходит по моей ссылке, да, он получает ссылку от Letyshop. Э, скидку в смысле, извините. Э, и я получаю с этого процент. Э, допустим, давайте сейчас мы попробуем... На Алиэкспресс заказать Вот я подобрал фонарик Мини Берем, копируем ссылочку так, это Сюда вставляем Создаем Все, ссыл, ссылку мы создали Копируем Здесь все просто Скопировали ссылку И вставляем сюда Вставили, я указываю от имени группы и все и жму поделиться все просто все как только покупатель приходит ему понравился фонарик он кликает по этой ссылке и начисляется кэшбэк до 5 процентов от Letyshop. плюс там скидка от алиэкспресс идет с самого сайта и товар получается у вас подешевле вот сейчас кстати идет у них акция если пригласить друга то можно получить 200 рублей то есть получаю я получайте вы если покупаете в течение 30 дней на 800 рублей товаров вот и получается и вы и я в плюсе так что друзья регистрируйтесь, ссылочку я вас оставлю в описании ссылку на группу тоже могу в описании оставить если вам интересно напишите в комментариях вот ну всем пока рад был видеть на своем канале